Всем привет! Вы на канале Аниме-кун. Текст читает Шики, и это топ-10 аниме, похожих на президент-горничная. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Очень приятно, Бог! Один маленький чемодан. Вот и все, что осталось у Мамадзона на нами, когда за долги отца ее лишили крова. Сам же родитель, недолго думая, скрылся в неизвестном направлении. Бедная девочка, ни денег, ни близких, ни крыш над головой. Скитаясь по улицам, она случайно помогает странному незнакомцу. Этот добряк, поговорив с ней по душам, приглашает на нами остановиться у него. Точнее, он просит ее присмотреть за его жилищем, пока сам будет в отъезде. В выходу у девушки нет, жить где-то надо. Прибыв на место, на нами не верит своим глазам. Она в ужасе. Обещанный кровь — это вовсе не дом, а забытый синтаийский храм, кишащий духами. И главный хранитель храма, Лис Томоя, уж очень не рад неожиданным гостям. Монстр за соседней партой. Сидзука Мидзутани – девушка, которая заботится только о своей успеваемости. Но когда она совершенно случайно относит Хару Исиде лекции из пропущенных им уроков, то Хару решает, что Сидзуку – его друг. Оказывается, что Хару, имеющий в школе репутацию хулигана и повесы, крайне невинен, но кто бы мог подумать, что он признается Сидзуке в любви. Что же, это начало влюбленности, может даже и любви, между холоднокровной девчонкой и приносящим проблемы парнем. Волчица и черный принц. Шинахара Эрика является предметом насмешек школьных подруг. Еще бы, у нее нет парня! Уставшая от нападок одноклассниц, Эрика решается на обман. В подтверждение того, что у нее все же есть парень, она демонстрирует своим подругам фотографию незнакомого юноши, случайно сфотографированного ею. На деле никакого бойфренда нет и не предвидится. Каково же было ее удивление, когда она узнает, что таинственный незнакомец учится с ней в одной школе. Но что самое печальное, Сата Ке, так зовут паренька, не просто ученик, он школьный принц. Положение надо срочно спасать. Эрика решается на разговор с принцем, в котором просит его подыграть ей. Неожиданно Сато соглашается. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». У Саты есть одно условие. Эрика должна стать чуть ли не собачкой для него, а принц оказался далеко не на белом коне, и за внешней привлекательностью скрывается натура настоящего деспода. Пес, я и секретная служба. С древних времен в Японии люди и юкаи, демоны-духи, сосуществовали друг с другом. Многие знатные семьи породились юкаями и их наследниками, полулюдьми-полуюкаями. Иногда в таких семьях появляются дети, которые обладают способностями своих предков-юкаев, их уважают и почитают, как талисманов рода, но при этом боятся. Чтобы лучше узнать жизнь, научиться общаться с людьми и узнать мир, был построен дворец Юкаев. В этом безопасном и комфортном месте молодые полукровки учатся быть не только демонами, но и людьми. А чтобы лучше изучать мир и не подвергаться опасностям, каждому постояльцу представляют офицеры из секретной службы, слугу и охранника в одном лице. Что ж делал 15-летней девочке, которая приехала, чтобы научиться общаться? Весь дом полон странных личностей, а слуга ее боготворит и называет себя псом. Скажи, я люблю тебя. Кому нужны двуличные друзья, доверившись которым, однажды с горечью поймешь, что дружба ничего не стоит.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 Дора Дора Для любого подростка важна внешность, но как раз с этим у Рюдзи Такасу не задалось, из-за чего добрый и скромный парень переживает не самый легкий период в жизни. Не то чтобы он некрасив, просто окружающих почему-то пугает его взгляд, как у якудзе, который согласно домашним преданиям достался ему от отца бандита. Да и имя Рюдзи означает дракон, а с такой наследственностью не поспоришь. Новый учебный год неожиданно дарит невероятный шанс. Минори, девушка, в которую влюблен Рюди, будет учиться с ним в одном классе. Пока глава парня была занята мыслями об этом, он столкнулся с самым опасным созданием школы. Тайгой Айсакой по прозвищу Карманный Тигр. А прозвище миниатюрная Тайга получила не зря. И расценив столкновение как невероятную грубость, она отправила Рюди в нокаут. Так началось знакомство двух самых неординарных личностей в школьном сообществе – тигра и дракона. Спецкласс А Главная героиня Хикари Хикадзона растет в бедной семье, а потому не понаслышке знает, что всего в жизни нужно добиваться своим трудом. С детства она соперничает с наследником известного клана, Кейм Текисима, который, впрочем, всегда переходит ей дорогу. Оба соперника учатся в одной частной школе в классе для одаренных детей. В спецкласс А попадают только самые одаренные яркие личности. У них другая форма и свободный график, а еще используют огромную оранжерею. Другие ученики по-разному относятся к избранным. Кто-то завидует, кто-то обожает, а кто-то и люто ненавидит. Впрочем, наших героев это мало волнует. Бездомный бог Бродячего бога Ята можно считать самым никудышным божеством, ведь у него нет даже своего святилища. Но у него есть свой коварный план, как сделать так, чтобы все люди стали ему поклоняться. Для этого он на различных стенах пишет объявление о том, что всего за 5 йен решит любые проблемы и свой номер телефона. Однажды Ята искал пропавшего кота и, переходя дорогу, не заметил автобус. Но зато его заметила школьница Хиори. Девушка спасла парня, а сама попала в больницу. Вскоре выясняется, что она стала наполовину призраком, и душа ее иногда покидает тело. Ребята начинают работать вместе, уничтожая призраков, которые приносят людям вред. Красноволосая Белоснежка Как поступит обычная девушка, если ее одарит своим вниманием прекрасный принц и пожелает быть с ней до конца веков? Естественно согласится без раздумий, подумаете вы. Но в случае нашей героини все не так просто. Шираюки девушка умная и не лишена чувства собственного достоинства, поэтому не согласилась плясать по чужую дудку и падать в объятия первому встречному, пусть даже это принц. Вместо этого она обрезала свои прекрасные локоны и, чтобы в нее не тыкали пальцем в родной стране, устремилась путешествовать по свету. Пути ей попался интересный молодой человек по имени Зен, который тоже не любил жить по правилам и избегал высшее общество. В его компании Шираюки чувствовала себя свободной и надеялась найти свое счастье. Дотянуться до тебя. Самовосприятие 15-летней девушки Савака Куранума сильно разнится с мнением окружающих ее людей. По характеру героиня мягкая и отзывчивая, не желающая зла окружающим. Но внешность, которой она обладает, сильно напоминает обличие героини фильма Звонок. Одноклассники считают ее проклятой, боятся встретиться с ней где-либо, считают, что тут же станут проклятыми. Но девушка эта скромна и застенчива, что значительно усугубляет положение дел.